хэй хэй хе с вами Бомж Джизи. Мы идем к цели в 100 подписчиков. Подпишись на канал, и мне будет приятно. Кто кушает, приятного аппетита. Поехали. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Аризона РП Юма. IP в описании и при регистрации вадимоник Днис Голицын. И вот ты видишь на своем экране. Так, люди, я заметил то, что вам понравилась рубрика «Как заработать деньги на Arizona RPU». И так вот, я делаю второй видосик. Ну и мы начинаем. Первый способ, это, конечно же, пробярить мой ник и зарегаться на него. При достижении тобой третьего левела, система даст тебе 300 косырей. И я добавлю 150. Второй способ, вам может показаться, что это длительно и грязно. Но я вам скажу, эта работа доступна с четвертого левела. И она называется «Мусорщик». Да-да, вам не послышалось. На этой работе мы будем зарабатывать по 40 косырей, ну, минут за 5. Третий вид заработать. Вам скажу про это, хоть и сам такой системы не пользуюсь. Это Орел и Решка, ну или казино. Там же вы сможете как поднять, так и слить свой кэш. Ну не советую, потому что может развиться азарт. Вы старчите кому-нибудь и можете себя хоронить. Четвертый вид заработка это металловоз. Один заезд длится 5 месяцев этот рейс вы можете спокойно получить 25 тысяч и вполне прибыль. И да, кстати, я забыл, эта работа доступна с третьего уровня. Пятый способ это развозчик продукт. Там же вы можете багом насобирать рыбы и окупиться. В среднем заработок от этого способа равен 15-25 тысяч. И да, очисти свой инвентарь. Ну, естественно, что мне нужно перед началом игры. Надеюсь, тебе понравился комментарий. Думаю, ты заработаешь на свою мечту. Напиши в комменты, чтобы впасть в следующий видеоролик. Всем удачи и пока. До встречи, бомжи.